Полиция префектуры Канагава, острове Хансю в Японии, 10 июня задержала 70-летнего Кадзо Исаку по подозрению в шпионаже в пользу России. На допросе он дал признательные показания, что передавал сотруднику торгового представительства РФ в Японии сведения, касающиеся американских технологий. Об этом проинформировал общественность японский телеканал NHK, подчеркнув, что Москва заполучила данные секретного американского космического беспилотника. МИИСАКУ руководил исследовательской фирмой, занимавшейся работами с различной конструкторской документацией, анализом научной и технической литературы Его заподозрили в получении незаконного доступа к определенным базам данных Следователи уверены, что МИИСАКУ скопировал не менее 8 секретных документов о разработке радаров и различных летательных аппаратов в том числе о секретном космическом корабле, орбитальном самолете Boeing X-37B, созданном для ВВС США. Житель японского города Зама якобы работал на Москву на протяжении трех десятилетий, и за переданную информацию россияне заплатили ему в общей сложности 10 миллионов, чуть более 90 тысяч долларов по сегодняшнему курсу валют. Правоохранители уточнили что сотрудник российского торгового представительства был вызван для дачи показаний, однако он не явился. Напоминаем, что X-37 B-Orbital Test Vehicle способен летать как в атмосфере нашей планеты, так и за ее пределами. Он предназначен для работы на высотах 200-750 километров, может выполнять разведывательные задачи, доставлять небольшие грузы в космос и возвращаться на Землю, это указывает на принципиальную возможность его использования в качестве орбитального бомбардировщика. Грузоподъемность аппарата составляет 5 тонн. Он может находиться в полете до 270 дней, а его орбитальная скорость достигает 28 тысяч километров в час.